Иметь крутую тачку – это значит быть уверенным в себе. Уверенным в том, что куда и к кому бы ты ни отправился, все будут смотреть на твоего верного железного коня и хотеть с ним сфотографироваться. Только вот не каждый человек способен покупать дорогие спорткары. На трубке, как обычный Антон. И сегодня я покажу вам топовые средства передвижения, которые определенно будут приковывать внимание каждого прохожего. Приятного просмотра! Ах да, чуть не забыл! Вы лайк с подпиской обязательно оформьте! И не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей! Так, все, а теперь точно приятного просмотра! Какой вы представляете себе лодку? Небось какой-то большой, на несколько человек минимум? Медленный и неповоротливый? Вот-вот, я тоже так раньше думал. Но как оказывается, технологии и наш прогресс зашел куда дальше. Сегодня люди могут собственными руками соорудить подобную красавицу. Это самодельная одноместная лодка, которая помимо стильного внешнего вида еще и очень резвая, шустрая, а также маневренная. Так и хочется сесть в нее и погнать куда-нибудь вперед, просто туда, куда глаза глядят, и ни о чем вообще не думать. Ставьте лайк, если тоже доброй завистью наблюдаете за покатушками этого парня. Предлагаю еще немного полюбоваться лодкой и отправиться смотреть дальше. Не знаю, как вы, но вот я всегда раньше думал о том, как было бы круто попутешествовать на велосипеде. Единственное, что у меня от этого останавливало, так это болючая сидушка. Провести на ней много времени буквально нереально. Пятая точка будет люто болеть. Тем не менее, люди придумали вариант, который подойдет для путешествий не только одного человека, но и всей семьи. Это вот такой необычный велосипед с оригинальной задумкой. Водитель едет спереди в полулежачем состоянии, из-за этого он практически не устает и в то же время эффективно крутит педали. Внутри же вагончика могут сидеть дети, а как только велик приедет на точку, этот вагончик откроет свою заднюю дверь и свет прольется на встроенную раковину и множество полочек с едой и другими приколюхами. Да, безусловно, этот варик не для кругосветного путешествия, но так погулять недалеко от дома можно, согласны? А это транспорт для всех тех, кто не горит желанием слишком сильно выделяться из толпы, но в то же время хочет что-то необычное и быстрое. Электробайк, который вы видите, имеет отличные характеристики, несмотря на свои крошечные габариты. Внешний вид у него тоже бомбический, смотрится ярко, стильно и красиво. Единственный минус, как по мне, на таком байке никого кроме себя любимого не покатаешь. Хотя, быть может для кого-то это наоборот окажется плюсом помните как нам говорили чего ты все лежишь или сидишь у себя за компьютером вот небось было бы у тебя кресло на колесах ты бы из него не слезал а катался бы прямо так по делам по всей видимости мужчину из этого видео подобная предъява сильно задела, и он решил воплотить мечту в жизнь даже более того чувак превзошел все ожидания и сделал кресло не на колесах а на гусеничном ходу что из этого получилось посмотрите сами получилось что-то вроде основного транспорта передвижения какого-нибудь персонажа из игры какого-то злого гения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 На ней спокойно можно опускаться под воду и исследовать удивительную глубоководную фауну. Вы знаете, что такое шнековый транспорт? Это такой вездеход, движение которого осуществляется посредством шнекороторного движителя. Конструкция движителя представляет собой два винта Архимеда из особо прочного материала. Да-да, на словах это не так легко усвоить, поэтому просто зацените топовый шнековый танк в действии. У него вон даже пушки есть. Все как будто транспорт вовсе был скопирован из компьютерной игры.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 Тесла нравится всему миру, ну или почти всему миру из-за своего минималистичного внешнего вида. Ведь и правда, с каждым годом производители машин пытаются напичкать свои транспорты как можно большим функционалом. Уже свободного места в машинах не бывает. А тут появились Тесла, которые совершенно ничего в тачку не поместили, кроме руля, педалей и одного экрана. При этом функций там куда больше. Ну так вот, я все это долго говорил к тому, что я нашел Тесла квадроцикл сказать честно я не уверен правда ли он принадлежит концерну тесла но по внешнему виду он очень на это похож также по словам автора ролика квадрик является одним из самых быстрых во всем мире как вам такой транспорт напишите свое мнение в комментариях в то время как многие стремятся к чему-то более минималистичному и приземленному другие люди наоборот отдаляются от земли в прямом смысле слова. Они садятся на вот этот велосипед высотой в двухэтажное здание и рассекают по своему родному городу. но разве это не крутое и кайфовое занятие, м? Уверен, никто из нас такого высокого велика раньше в жизни не видел. А ведь идея правда очень крутая. Ты далеко смотришь, знаешь все о грядущих пробках и вообще по пути можешь заглядывать в окна проезжающих мимо домов. Ну чем не крутое занятие, а? Единственное, что мне не давало бы покоя, так это конструкция велика. Больно уж какая-то она ненадежная, что ли. Ну или такое лишь выглядит. А это какая-то просто лютая гоночная тачка, которая при первом взгляде на нее лично меня перенесла в прошлое. Такое ощущение, будто она из 20 века, когда на подобных машинах гонялись по городу и специальным трассам. От этого карта так и веет антуражностью и колоритностью. Кстати, а напишите-ка в комментариях, нравится ли вам подобная машина. Если да, то катались бы вы на ней, или просто оставили бы какой-нибудь раритетный подарок где-нибудь в сторонке, быть может в гараже или при входе у дома. Для всех тех, у кого не хватает денег на крутую современную тачку, это видео может стать мотивацией. Мотивацией не к тому, как на нее заработать, а к тому, как найти довольно быструю и в каком-то смысле даже более крутую и ценную альтернативу.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 Люди отходят от машин в сторону чего-то более экологичным. Это могут быть как электрокары, так и старые добрые велосипеды. Но велики ведь тоже делаются не из самых чистых и естественных материалов, верно? В таком случае надо зайти еще дальше и придумать что-то оригинальное, что-то просто из ряда вон выходящее. С такой идеей люди и дошли до подобного прозрачного велика. Как он вообще держится, я ума не приложу. Транспорт смотрится буквально хрустальным, как будто вот ты на него сядешь, и он тут же на месте провалится, или разлетится на маленькие осколки. Тем не менее, велик действительно ездит, и делает это очень даже неплохо. Ну чудеса! Что вы представляете в первую очередь, когда слышите о четырехколесном байке? Лично мне в голову сразу же приходит детский велосипед, который имеет четыре колеса для того, чтобы малышу было максимально комфортно учиться кататься. Ну так вот сейчас я покажу вам тоже четырехколесный велик, только вот наш вариант совсем не для детей. Дело в том, что четыре колеса тут располагаются друг за дружкой, что делает передвижение на велике куда более трудным и неконтролируемым. Надо быть настоящим мастером, чтобы с ним справиться. Однако, если таки у вас все получится, вас будет ждать награда. Все люди на улице будут оборачиваться и делать фотки. Не каждый день увидишь такой крутой велик, проезжающий мимо, правда? Автомобиль Транспорт вроде как идеальный, только вот с научной точки зрения назвать его таковым будет неверно. Как минимум он не умеет летать, а еще и плавать. Первый пунктик мы отложим на потом, до этого как-нибудь время точно дойдет. А пока я предлагаю заценить машину, которая научилась плавать, причем сделана она очень необычно. Не понимаю, то ли это материалы какие-то странные, то ли окрас такой правдоподобный, что все в голове путается. А, я понял, тачка реально сделана из дерева, вы представляете? При этом она отлично плывет и может делать это с не самой низкой скоростью. Но просто красотища. Эм, если предыдущие виды транспорта я еще хоть как-то да мог объяснить, хоть как-то я был способен дать объяснение идее автора проекта сказать, почему он решил сделать ту или иную машину, то вот это... Это просто выходит за все рамки понимания. Тачка напоминает мне трактор, только с еще несколькими колесами и более крупным видом. А эти колеса, колеса размером с человека уж подавно не дают мне покоя. В общем, если кто-то увидит такую тачку на улице, я бы на вашем месте бежал. Бежал от человека за ее рулем подальше. Мало ли что у него будет в голове. Интересно, а что будет, если в машине сделать не 4 колеса, как обычно, а, например, 6? Ну или там 8? С такой идеей отправился исследовать вопрос автор нашего следующего видео –